Ответ на ваш вопрос зависит от понимания слова мастер, которое мы вкладываем. Мастер, который ювелир, который просто хорошо что-то делает руками, это другой. Но мы все-таки, наверное, говорим о мастерах в артефактостроении и в талисманостроении. Здесь несоизмеримо сильнее будет работа мастера по одной простой причине, потому что любой мастер работает на канале. Он вкладывает не столько свое мастерство вязать что-то, вязать заклятие и закреплять их в каком-то талисмане или амулете, а в том, что он в большей степени, чем вы, способен провести силу и информацию канала, на котором он работает. Поэтому он называется мастером. Его изделия, его талисманы, амулеты, артефакты универсально подходят под всех то, что делаете вы, не имея должного опыта, также будет достаточно сильно, потому что вы будете, я буду по крайней мере учить вас делать талисманные амулеты именно на канале, но для того, чтобы стать мастером в артефактостроении, нужно на этом канале быть постоянным, то есть постоянно. Этот канал как бы проходит через тебя и больше ничего через твое сознание не проходит. Ты становишься его руками, его глазами, его методом, то есть становишься его инструментом. Мастер, собственно говоря, работает именно так, через него некая сила, божество качает энергию, информацию, передается через руки, через глаза, через губы, через, через что-то, он вкладывает эту информацию в предмет, правильным образом закрепляет, и он становится универсальным. Когда делаете что-то вы для себя, для своих родных, вяжете на своей крови, вяжете своими словами, своими заклятиями, он будет работать только для вас, то есть предмет не является универсальным. Срок его жизни, срок его действия зависит от мощи и силы информационного потока, который вы в этот момент способны провести сквозь свое сознание. Я понятно объяснил. Да. Вот, поэтому он может работать, но работать недолго. В этом и разница. Единственное в чем исключение, то, что... Этот артефакт будет работать только для вас. Любой другой возьмет его в руки и ничего не сможет с ним сделать, потому что на него он не заточен. Артефакт, который делает мастер, заточен для всех. Вот древние легенды да, о различных камнях, заговоренных, об оружии, имеющем имя о чашах и кубках, о копье грина. это как раз и есть те самые артефакты, которые сделаны не только людьми, но и богами. То есть в них вложена вот такая информация, в них вложены такие информационные пакеты, которые спустя тысячи лет не теряли свои силы. А вещь, сделанная человеком, через какое-то время заканчивает свое существование, если человек не подпитывает ее постоянно. То есть в этом, собственно говоря, и разница, можно сделать прекрасный амулет на самого себя, великолепно работающий, но только определенный период времени, потому что нет бесперебойного источника питания. Боги обладают этим бесперебойным источником питания, и мастера, через которых они работают, они также к нему подключаются, те ресурсы земли, которые существуют постоянно. А поэтому здесь все зависит как бы от намерения, от намерения и от силы, которая вкладывается в талисман. Впрочем, это тема нашей работы на рунах, я вам буду об этом рассказывать более подробно.